всем привет народ сегодня на повестке дня у нас загонная охота <coughs> лосики всех мастей сегодня будут участвовать в загонке наши национальные белорусские гончие ну, не знаю насколько они там наши национальные но тем не менее собак будет много надеюсь что в лесу будет концерт с фортепианами и гитарами Приятного всем просмотра! Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, кликать на колокольчик. Поехали! Так, я приветствую вас в нашем охотхозяйстве. Сегодня будет загонная охота на лося с белорусским гонщиком. Значит, загонщики наши, собаки, познакомьтесь с ними в лицо. Запомните. Я надеюсь, что сегодня вы все получите большое удовлетворение от охоты Мы устроим хороший праздник для вас, для нас, для собак И вы все уедете с хорошим настроением и еще не раз вернетесь в охота Еще раз повторюсь про основные моменты техники безопасности Значит, по неясной, видимо, цели не стреляем Стреляем только по зверю, по убойному месту зверя то есть это в первую очередь это лопатка. Место нахождения, где сердце, легкие, то есть попадение по этим частям тела, лось походит и далее. 350. Вот это наши белорусские гончаки. Снимает телевидение белорусский. Наезд. Макс, смотри, белорус. ну, Макс, Привет, Максим. Нет. нет, у него все есть. Ее руками ходит туда сюда. -сюда. Догнал Локся Мы в Беларуси, но УАЗик у нас на российских номерах почему-то. Руководитель хозяйства. Дешевле. Вернее, не руководитель, а охотовед хозяйства. Сегодня у нас также снимается фильм канала «Славная охота» и проекта «Славная охота» организация «Охот». Так. Я с карабином. Олег тоже с карабином. А ты не можешь мой телефон подать? Я с собаками не найду. Но я надеюсь. А, красавцы. Красавцы. Рвется в бой. Рвется в бой. Ай ты. Ай ты. Вот это наши белорусские гончаки. Рвется в бой. А там будем смотреть, что там происходит. Поезжайте сюда, ездите. Поезжайте сюда. загонщики вышли белорусские гончаки в загоне дима а где серега за, за тобой шел нет да, еще не там где-то вот заканчивается прямо там тропинка какая-то короче ну валера друган мой два, два на два сука пи... Лосика. А Серега походу это корову э, видно подранил. И тот, что отдельный выстрел потом был, наверное, загонщик, потому что собаки ее нашли, отрабатывали. Один, ну одиночный, наверное, добили. А что это вы тут делаете? Ну что, кого поздравить? Ничего. Как, как вы в этой фигне стреляли? Молча, я вот там стоял. А, вот, то есть на чистом? Я вот там стоял, тут ушел с леса все, как полагается, в лесочке. Ну, вот я там стоял. а собаки смешно были. Собаки уже прибежали потом, когда он уже все бежал. они гнали его, да? Ну, он где-то там, наверное, цыпануть. Ну, а, то. Ну чё, хороший бык. Ну, вообще отличный. Ну, здоровый. У нас у нас от Фатора есть отличный. Да. Все, садись и фоткайся. Ну только не на него же а рядышком. Блин. садится лег все лежит вон он как голову держит лег метров 300 больше наверное пусть лежит да голову поднимает опускает ну вот Алло. Он, он на той стороне канавы, я обхожу канаву, я его добрал, я по шее, я по шее, ё... все добрал. А я его увидел, я его увидел, когда он прямо из леса вышел. Гляжу он боком так, стоял. Гляжу темное пятно, так краем глазом, хлоп. Я, я движения не видел, он вышел и встал, вышел, и встал. И встал. А я, я сам выход не видел, ну, вот, я гляжу пятно. Хоп, так, потом чик, начало двигаться пятно. И он все. все и там хлоп-хлоп-хлоп. Идет. Прямо на Диму шел. Да. Но Дима там видно подорвать. начал суетиться, там, э, примерять ружье. Вот туда-сюда. И все. Он оттуда отвернул, он... ближе ко мне сместился. Да. И он Тогда... посерединке между нами, даже ближе ко мне. Потому что я-то Я-то стоял, видишь, вы, вы стояли в канаве. А я с этой стороны в квивете. У меня только голова торчала. Он меня ни движения, ну, ничего меня, не мог блядь, видеть. Пот... Того Но. Того. И все. Он через канаву пере, это, перепрыгнул. А? Я чик, а, блядь, смотрю. А, это ж олег нам. Посчитал, это, сучки, гляжу. О, 4 на 5. Офигенно. Так. Да короче, нахера столько раз было стрелять, когда он по полю уже бежал. Он уже после первого уже, блин. Все ну. уже. Ши -ши -ши -ши. Ну все. Так, так, бля. Ну, ну вот, совместными усилиями и моим точным выстрелом был добыт вот этот Олежка. Ну а сейчас не менее приятная процедура разделки и приготовления печенки. Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось видео. До новых встреч!